партнерства и взаимоотношений с другими людьми. И на самом деле Венера в этом секторе задержится надолго, на несколько месяцев. Это связано с тем, что в мае Венера разворачивается в ретроградное движение. Именно поэтому в апреле могут происходить в вашей жизни ситуации, связанные с партнерскими отношениями со взаимоотношениями с окружающими людьми, с вашим рабочим коллективом. В целом, апрель — это очень важный месяц, который покажет вам вектор вашего взаимодействия с окружающими. Возможно, в это время вы начнете замечать какие-то ситуации, над которыми вам стоит больше поработать. И для того, чтобы решить, эти проблемы в ближайшее время вам нужно будет проявлять дипломатию, мягкость, проявлять такой момент, что вы понимаете тех людей, которые вас окружают. То есть, в принципе, включать энергию Венеры в свое общение с другими людьми. Именно это будет давать вам возможность ощутить пользу от этого транзита по максимуму. Сразу после перехода Венеры в э, этот сектор ваш, сектор партнерства она начинает делать благоприятный аспект к Сатурну, который находится в вашем секторе коммуникации. Поэтому можно считать, что 3-4 число — это очень хорошие дни для подписания контрактов, для оформления каких-то важных бумаг. Это хорошие дни для того, чтобы укреплять что-то во взаимоотношениях, чтобы начинать то, что должно быть по идее долгосрочным. 4 числа Меркурий соединяется с Нептуном в вашем секторе недвижимости и семьи. И это может быть период погружения в семейные дела. Это время, когда вы можете даже мечтать по поводу например, семейного отпуска. Вы можете мечтать по поводу э, темы недвижимости. В целом, для того, чтобы принимать важные решения, такие как переезд, покупку, продажа недвижимости, этот период не подходит. А вот чтобы на эту тему размышлять, это время очень хорошее. А также э, очень благоприятный период для встречи, с членами вашей семьи для того, чтобы вот, почувствовать такое душевное единение. 5 числа Юпитер соединится с Плутоном в вашем секторе финансов и заработка. В целом это соединение, которое будет сильно влиять на ваш кошелек в течение всего 2020 года. Оно помимо апреля будет еще дважды повторяться в 2020 году. Но именно в апреле начинается новый взаимный цикл этих двух планет. Так что однозначно в апреле у вас начнется какая-то совершенно новая страница, связанная с темой заработка и с темой ваших личных финансов. И, скажем, это будет фактор, который определит ваше финансовое состояние на ближайшие несколько лет. Так что в целом и начало и середина и конец апреля это хорошее время для того чтобы размышлять по поводу зарабатывания денег искать новую работу это хорошее время для того чтобы начать вести свой бизнес и соответственно это будет хороший старт на таком соединении 7 числа Марс будет делать квадрат к Урану и будет затронут ваш сектор коммуникации, а также сектор работы. И может возникнуть некоторое напряжение между этими сферами вашей жизни, либо будет сложно найти общий язык с кем-то из ваших коллег на работе, либо это период какой-то бумажной волокиты, связанной с вашим рабочим местом. Также по данному аспекту может возникнуть необходимость обследоваться либо решать какие-то моменты, связанные, например, с больничным. Но в целом данный аспект располагает к некой разбалансировке, когда человек может метаться с одной стороны в другую. И самое важное в этот период — понимать, что ты делаешь и планировать. Начиная с 7 по 11 число очень благоприятное время для покупок для дома — Вообще любые финансовые вложения в семью, дом, в вашу безопасность приветствуются. В это время Меркурий будет делать хороший аспект к Юпитеру, Плутону и Сатурну. И это такой период вашей даже личной ответственности перед семьей Это период, когда вы готовы инвестировать в недвижимость, даже так. То есть, в принципе, финансы и... Ваши личные дела будут очень тесно переплетаться по данному аспекту. 8 числа будет полнолуние в весах в вашем секторе, который отвечает за группы, коллективы рабочие, за друзей, единомышленников, среду, в которой вы находитесь. Полнолуние — это кульминация либо завершение какого-то процесса, связанного с этими э, моментами. Для некоторых это полнолуние может действительно стать ключевой точкой в плане работы, профориентации. В принципе, те тенденции, которые у вас прослеживаются в апреле, могут склонять вас к смене работы. Будет ощущение, будто бы один цикл завершился в вашей жизни, и пришло время начинать новый цикл. И это будет связано именно с работой и темой заработка. К тому же данное полнолуние может высветить, показать вам эм, в истинном свете кого-то из ваших друзей или коллег. То есть то, что ранее было для вас не совсем понятным, либо вообще скрытым, в этот период может стать очевидным. С 8 по 12 число Марс будет делать... Благоприятный аспект клелит и ирону, и будет затронут сектор коммуникаций и детей, хобби, творчества и любовников. Это может быть достаточно интенсивный период в плане взаимодействия с вашими детьми или с теми, кого вы любите, будто бы вы хотите найти точку опоры в этих людях. Но на самом деле повышенная эмоциональность в этот период излишня. И вот такие ваши эмоциональные порывы они могут быть неправильно истолкованы, и это может иметь даже обратный эффект в плане взаимоотношений с этими людьми. Поэтому ну, важно в это время соблюдать баланс в плане общения и не поддаваться на какие-то эмоциональные порывы. С 11 по 27 апреля Меркурий будет находиться в вашем секторе детей, хобби, творчества и людей, которые близки вашему сердцу. И именно с этими людьми вы будете много коммуницировать. Опять-таки от вас будет исходить инициатива, выйти на контакт, пообщаться, обсудить какой-то важный вопрос. Может появиться большой интерес к этим людям и желание узнать, как у них жизнь что у них происходит в жизни. То есть, в принципе, у вас возрастает э, потребность в общении в это время. К тому же, Меркурий в пятом может обозначать недалекие поездки с целью э, раз, развлечься, разрядить обстановку. Если, например, вы ощущаете напряжение, связанное с какой-то сферой вашей жизни, то вы будете в этот период искать выход как раз через поездки. Это будет... Э, вам давать возможность переключиться на другую тему. С 14 по 15 число Солнце будет в напряженном аспекте к Плутону и Юпитеру и будет затронут ваш сектор финансов и сектор детей и развлечений. Поэтому не исключено, что в этот период будут траты на какие-то приятности в вашей жизни, то есть, вы будете готовы вложить. Деньги в то, что принесет вам удовольствие, в то, что поможет вам укрепить отношения. В целом, это э, время, когда вы можете даже немножко переборщить и не рассчитать правильно свои финансы. Есть тенденция к преувеличению своих финансовых возможностей, так что будьте более аккуратны и бдительны. На таком аспекте. 15 числа Меркурий будет в соединении с Лилит и Хироном в Вашем Пятом Доме. Это тоже очень важный день в плане коммуникации с самыми близкими и дорогими людьми. Этот день может принести важные решения в творческом плане. Желательно не планировать отдых в этот день и не решать важные вопросы, связанные с детьми. Вообще вот соединение и аспекты Клилит, которые будут очень активны в апреле месяце, будут естественным образом поднимать тему страхов, манипуляций, комплексов. И будет такое ощущение в апреле, будто бы мы стоим на пороге чего-то неизвестного, чего-то нового. Это может нас пугать, это может нас расстраивать или вгонять в депрессию. Поэтому в апреле важно контролировать свои эмоции. Все остальное будет развиваться очень хорошо, если мы сами не начнем своими эмоциями вредить себе же. 18-19 числа Меркурий будет в благоприятном аспекте к Венере и Марсу одновременно. И это очень хорошее время для того, чтобы реализовать свои замыслы. Это время, когда наши желания и возможности совпадают. И поэтому действительно есть смысл планировать какие-то важные встречи, переговоры, покупки, продажи. И в эти дни могут решиться те вопросы, которые с трудом, вы продвигали безрезультатно ранее 19 числа солнце переходит в ваш сектор здоровья и работы и он сразу же и солнце сразу же начинает делать напряженный аспект к сатурну поэтому в эти дни вам обязательно нужно хорошо следить за своим самочувствием а также эм, очень ответственно подходить к теме работы, при этом избегать перенапряжений. Особенно это касается вашего сердца, то есть в этот период лучше нагрузки минимизировать. 23 числа будет новолуние в вашем секторе, который отвечает за работу и здоровье. И это действительно может быть начало новой трудовой деятельности, это может быть новая страница в вашей жизни, которая касается именно вашей заботы о своем теле, о своем самочувствии. И по такому новолунию вы можете выявить желание подкорректировать свое питание, внести больше активности в свою жизнь или же навести порядок в рабочем в вашем режиме. С 25 по 28 число Меркурий будет в напряженном аспекте к Юпитеру, Плутону, Сатурну. И это достаточно сложный период в плане коммуникации. Каждый остается при своем мнении, сложно услышать друг друга. Для вас этот период может также принести финансовые траты на детей или, опять-таки, на то, что вам нравится, на то, что вы любите. И в это же время очень важно не планировать какие-то серьезные встречи решения, так как это будет сделать проблематично. Лучше выбрать для этого другое время. 25 числа Плутон разворачивается в ретроградное движение в вашем секторе финансов, личных ресурсов. И этот разворот будет очень значимым для вас, и я обязательно сниму на эту тему отдельное подробное видео. Так что обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новинку. И, наконец, 26 числа Солнце и Уран соединятся в вашем секторе работы и здоровья. Это может дать неожиданную ситуацию в этих сферах вашей жизни. Это период, когда могут возникать внештатные ситуации на работе. Для некоторых людей такое соединение — это наоборот что-то интересное, новое, то, что может разнообразить жизнь. Для других это полный ужас и хаос, это то, что нельзя предвидеть и запланировать. В любом случае вы об этом аспекте знаете, поэтому можете его учитывать, планируя свой апрель.